С вами снова я, Гульфия Мутугульна. Самое время рассказать о самых горячих и актуальных новостях нашей республики. Сегодня в выпуске. Как эффективнее добывать нефть промышленников, расскажут ученые Казанского федерального университета. Где бы вы не были, вас найдут за считанные минуты. Взгляд в будущее молодого астронома из Казанского федерального. В марте 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Предвыборная гонка кандидатов, одобренных Центральной избирательной комиссией, уже началась. Нынешний президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на новый срок и принял решение назначить сопредседателем своего предвыборного штаба генерального директора КАМАЗа Сергея Кагогина. Напомним, что Сергей Кагогин является не только выпускником, но и членом попечительского совета Казанского федерального университета. В качестве генерального директора КАМАЗа Сергей Кагогин тесно сотрудничает с Казанским университетом, как с научным и исследовательским центром. Кроме этого, Казанский федеральный университет является кузницей высококвалифицированных кадров и одним из ключевых партнеров КАМАЗа. В университете действуют базовые кафедры предприятия, а многолетнее сотрудничество было отмечено Министерством промышленности и Министерством образования науки России в виде специального приза университету. Эту награду получил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров на выставке ВУЗ экспо в декабре 2017 года. Напомним, что Ильшат Гафуров является доверенным лицом Владимира Путина по науке и образованию. Пожелаем всем кандидатам удачи, а сейчас мы переходим к остальным новостям. Стратегическая академическая единица эко -нефть» разрабатывает новый проект по повышению эффективности добычи нефти. Этой цели планируется достичь с помощью моделирования нефтяных источников. Как оно происходит и каким результатом приведет, вы узнаете в нашем сюжете. Стратегическая академическая единица Эконефть Казанского федерального университета уже приступила к работе в нынешнем году. Научно-исследовательская лаборатория высокопроизводительные распределенные системы начала деятельность по проекту повышения эффективности добычи нефти, математическое моделирование многофазной многокомпонентной неизотермической фильтрации в деформируемых пористых средах. Конкретно занимаемся мы в Соееепинефте, мы занимаемся моделированием процессов разработки, в том числе и сложных процессов разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, то мы рассчитываем объем закачки пара, изменение температуры, изменение давления, соответственно, изменение как следствие энергетического состояния залежи.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 В мире заработала система, которая способна вычислить любого человека по походке и по поведению. В теме разбиралась Аделя Шамилова.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 Насколько мне известно, в России, в Москве уже установлено большое количество камер и порядка трех этих камер подключены к системе распознания лиц человека и сейчас работают в тестовом режиме, проверяется, как это все происходит, потому что как найти человека по видеоизображению, по картинке, по фотографии. Но сейчас то все работает в тестовом режиме, чтобы оценить затраты,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 Молодой астроном КФУ стал лауреатом конкурса «Космос. Взгляд в будущее». Конкурс проходил в рамках конференции форума, организованного Федерацией космонавтики России. Все подробности ты узнаешь в следующем сюжете.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 Это были все новости на сегодня. Улыбайтесь чаще. Пока-пока!